Всем привет! Меня зовут Кирилл Алферов и я хотел бы сегодня поговорить о дискуссиях между верующими и атеистами. Я буду обращаться к атеистам, но я очень надеюсь, что это обращение будет полезно и верующим тоже. И хотел бы поговорить о следующем феномене. Если мы посмотрим на дискуссии, которые происходят и вне интернета и, конечно же, в самом интернете, мы очень часто видим одну и ту же довольно печальную картину. Люди Которые называют себя атеистами, научными скептиками, спорят с верующими и затем уходят разочарованными Им кажется, что их не поняли, что верующий непроходимо глуп, недалек, что он не способен понять и признать простые научные истины и так далее И, к сожалению, сентимент того, что верующие очень глупы и говорить с ними бесполезно, крайне распространен в атеистической среде причем не только в атеистической среде России, но и атеистической среде практически всех стран мира, по крайней мере уж точно западных, где атеизм является довольно серьезным движением. Вместе с тем, очень многие люди, которые сами были верующими, понимают, что на самом деле это не так. Что когда они были верующими, они не были глупыми. И что очень многие люди вокруг них, которые сегодня верят в Бога, не являются дурачками. Речь идет просто о том, и это то, что я вижу просто постоянно О том, что люди говорят друг с другом, не достигая никакого взаимопонимания И это, к сожалению, касается даже очень известных популяризаторов Например, знаменитейший физик Лауренс Краус Лауренс Краус, который сейчас ездит по всему миру Ну, по крайней мере, англоязычному миру Проводит дебаты Я его слушаю и понимаю, что он говорит на языке, который совершенно непонятен верующим Но с другой стороны и Краус не понимает верующих, они с ним тоже говорят на языке, который он не понимает. И вот до тех пор, пока не будет проложен этот мостик между тем, что имеет в виду верующие, и между тем, что имеют в виду атеисты, диалог и не может начаться. Это фактически идет разговор с самим собой. К сожалению, этот разговор с самим собой является наиболее частым примером типичной дискуссии между верующим и атеистом. Ни атеист не может донести свою мысль до верующего, ни верующий не может донести свою мысль до атеиста. И очень часто это связано с тем, что каждый из них думает, что он ее доносит успешно. И я сейчас хочу привести вам ряд типичных предметов обсуждения в этих дискуссиях, которые показывают, каким образом люди могут друг друга не понимать. Это, вот вы знаете, когда вы говорите с кем-то, вы используете какие-то слова, и вам кажется, что вы совершенно четко понимаете, что вы имеете в виду. Но на самом деле у другого человека концепция может быть настолько другой, что вы даже сами этого не ожидаете. И для того, чтобы понять, что же другой человек имеет в виду, порой, знаете, требуется такой вот, такая вот смекалка, такой вот интеллектуальный скачок, как вот когда вы сидите над задачей по геометрии, никак не можете найти решение. И вдруг в какой-то момент бац, и вы поняли – «А, так вот, что он имеет в виду. Елки-палки, я-то все это время подразумевал под смыслом жизни одно, а он-то думает совсем о другом». Собственно говоря, давайте начнем как раз с вопроса о смысле, о смысле жизни. Вопрос о смысле жизни, который так многих верующих мучает, бывает крайне непонятен атеистам и особенно непонятен атеистам, которые никогда не были верующими. Потому что опыт, вот я, например, был верующим много лет Я могу сказать, что уж точно больше 20, если не принимать в расчет, когда я совсем был маленьким ребенком И это был один из основных вопросов, мучивших меня как верующего И поэтому я могу, как говорится, одеть э, вот эти вот очки верующего и посмотреть сквозь них на окружающий мир Но атеист, который никогда не верил, я представляю, насколько ему сложно это сделать И вот верующий задает вопрос атеисту, он говорит, ну а вот в чем смысл вашей жизни? Ну атеист разводит руками, ну как, в чем смысл жизни, для, для него непонятен этот вопрос, о чем вообще идет речь И он начинает перечислять, не, ну как, ну я там, я работаю, у меня семья, у меня друзья Иными на, и на словами начинает перечислять что-то, что делает его жизнь осмысленной, что-то, что его э, как бы заряжает энергией, что-то, что его вдохновляет Ну какие-то такие вещи Верующим это непонятно, Вер, для верующего это разговор вообще не о том а Потому что он, он задает вопрос совсем о другом и если этого атеист не понимает, и также если верующий не понимает, что его атеист не понял, то диалога не происходит, и в результате все уходят огорченными. А что иметь в виду под этим верующим? Для верующего смысл жизни – это немножко другая концепция. Верующий видит этот мир как чей-то замысел, и поэтому для него смысл жизни – это ответ на вопрос «а что это за замысел?». Мы опустим в сторону, что это неверная концепция, например, да, что если вы как, вы как атеист считаете что это ерунда, что это глупая концепция. Но речь не о том, глупая она или нет. Речь о том, чтобы вы, как а, человек, участвующий в дискуссии с другим человеком, поняли вообще, о чем он говорит. Потому что если вы не поймете, это и будет вот таким вот, как говорится, битьем головой об стену. Для верующего окружающий мир... Когда он говорит «в чем смысл жизни», он имеет в виду ну, «в чем смысл моей жизни лично?» А он прежде всего имеет в виду «в чем смысл всей жизни?» Вот «в чем смысл всего того, что мы видим вокруг?» «в чем смысл существования Вселенной?» Иными словами, «в чем смысл бытия как такового?» И это совершенно другая концепция. Вот вдумайтесь в это Если вы никогда вот не, не, не слышали до этого Вот такой как бы взгляд Если вы никогда не проникались Вот этим мировоззрением То это может быть очень необычным так, Такой стряской А, так вот что они имеют Тут елки-палки И тогда начинает становиться понятным Что когда вы рассказываете что-то про семью Для верующего это пустой звук Потому что он говорит Да, но семья это тоже, как говорится Часть этого мира А в чем смысл семьи? Как бы для верующий будет думать Именно в такой концепции есть множество способов, как работать с этим, но до тех пор, пока вы не поймете этого, вы работать с этим не будете, вы будете бить мимо. Человек вам будет задавать один вопрос, вы будете давать ответ, который верующий будет считать совершенно невразумительным, и он просто вас сочтет каким-то идиотом, который живет какую-то непонятную, пустую жизнь, а вы его сочтете идиотом, что он глупый и не понимает, что вы ему ответили. Поэтому вот это тот пример. Соответственно, верующий из этого может вынести то, что для для атеиста нет замысла вокруг, то есть атеист не исходит из того, что мир был создан каким-то живым существом Соответственно, он как бы в принципе этой концепции не, этой концепции не оперирует и, и, и тогда вот уже поняв вот эту громадную разницу, фактически пропасть между концепциями Уже можно начать как-то отвечать на вопросы друг друга более осмысленно Например, начать попросить определения того же смысла жизни. Кстати говоря, для верующего смысла жизни лично тоже присутствует, но он просто очень сильно завязан на смысл как бы всей жизни, смысл всего. И поэтому, поэтому все-таки я считаю, что прежде всего для верующих смысл жизни это вот туда глобальный смысл жизни. Кстати говоря, этот вопрос настолько важен. И это, и это, кстати, вот как бы я хотел бы считать вот такое отступление – мне очень не нравится то, что в среде атеистов вообще бытует мнение, что верующие поголовно глупы. Это ни на чем не основное мнение, оно не имеет никакой научной под собой основы. И я бы призвал к следующему, что когда мы говорим про какие-то вопросы, и какие-то там верующие задают нам вопрос, а вот что вы думаете по поводу объективной нравственности, смысла жизни, обратите внимание, что очень часто они задают вопросы, не просто какие-то случайные, а вопросы, по которым теологи всю историю писали целые тома различных там работ. Опять-таки, это ничего не говорит про правдивость этих идей, но это как минимум говорит о том, что каким-то образом в концепции человека, который верит в то, что существует Бог, что существует какой-то создатель, этот вопрос каким-то образом является очень важным. И до тех пор, пока вы не поймете, почему этот вопрос так важен, вам будет очень трудно говорить с верующим потому что вы не сможете до него достучаться, вы не будете понимать его картину мира, и фактически вы будете уповать на то, что он поймет вас. А я считаю, что попытка должна быть двухсторонней, если ваше, ваше желание помочь другому человеку хотя бы увидеть свою точку зрения. Итак, смысл жизни, как я уже сказал, для верующего это вот такой глобальный смысл жизни, и я очень надеюсь, что те слушатели, которые никогда этого раньше не ну, не думали об этом, поймут, насколько это другая концепция и насколько о другой вещи спрашивают верующие. Теперь давайте перейдем, на самом деле, к самому базовому вопросу, а именно вера в Бога. Ну, казалось бы, что может быть проще – но вы себе представить не можете, насколько о разном говорят верующие атеисты, когда они говорят про веру в Бога. И это касается практически всех дискуссий, которые я когда-либо вообще видел на эту тему, за редкими исключениями. Есть, естественно, передача там зарубежная передача Atheist Experience. Это передача, которая, где, во-первых, ее ведут люди, которые тоже десятки лет были верующими, они знают, о чем говорят. И, во-вторых, есть, есть еще Скажем так, есть еще апологеты вот, вот эти известные там Товарищи, которые дискутируют Они тоже говорят уже больше На языке атеистов Как бы, но когда Дело касается обычных верующих, вот передачи Типа Atheist Experience, где просто звонят Простые люди и спорят, вот там Там очень четко, вот именно Идет попытка понять друг друга То есть атеисты, они, будучи Верующими, бывшими бывшими верующими, они знают, как вот хотя бы как мостик создать. Это не значит, что они всех переубедят, но, кстати говоря, они переубеждают очень многих. И я могу сказать, что и, скажем так, наблюдение за дискуссиями их внезло лептой в мое, в мое становление атеизма. Итак, мы с вами переходим к вере в Бога. Что здесь может быть не так? Для, для атеиста понятие веры в Бога, когда человек говорит «я верю в Бога», он думает, что человек под этим подразумевает «я считаю, что Бог существует». Поверьте, практически никто из верующих так не думает. Для верующего утверждение вера в Бога – это утверждение, которое скорее сродни вере в любовь. Вот он говорит «я верю в дружбу», «я верю в любовь». Когда мы говорим «я верю в дружбу», мы не говорим «я считаю, что дружба существует», это глупость. Мы даже используем другой предлог, мы используем «в», «я верю в дружбу». Если я верю, что что-то существует, я не употребляю этого предлога. То есть это даже с точки зрения чисто такой вот лингвистической люди употребляют совершенно другой оборот. Для человека, который говорит «я верю в Бога», он фактически утверждает, что Бог является для него какой-то высшей ценностью. Что для него высшей цельностью является то, что в его голове представляет из себя Бог Это любовь, справедливость, там что угодно Там праведность То есть на самом деле очень часто, и это важно понимать Верующий практически никогда не ставит себе вопрос существования Бога Этот вопрос у него в голове очень редко вертится Такое бывает, об этом можно говорить отдельно Есть целый разред, раздел Теологической литературы, которая Имеет дело с сомнениями, которые возникают У человека, но это Все отдельные, не очень частые Случаи, я бы сказал В целом, в общей такой религиозной мысли Вопрос о существовании Бога не ставится в принципе Бог естественно существует Об этом никто не говорит Точно так же, как в мире науки Очень мало кто говорит про существование материи Хотя да, она существует так и там, там предполагается. Я, я, естественно, это аналогия исключительно на психологическое восприятие каких-то аксиом. Это не значит, что эти аксиомы верны. Ясно, что материя существует, у нас есть доказательства, а то, что Бог существует, нет, как бы я сейчас не об этом. А вот именно то, что когда человек говорит, что вера в Бога, для него это как бы фактически нравственный акт. И об этом вы можете прочитать очень много где. Я представляю, что для многих атеистов это непонятно. Чего? Какое нравственное? О чем вы говорите? А именно о том... То есть про эпистемологию никто из верующих, когда говорят, что они верят в Бога, и не думает. Это вопрос совершенно иного характера. И если этого не понимать, то становится непонятным, почему верующие считают, что атеист – это человек без морали. И кажется, какая здесь связь, насколько глупым и тупым нужно быть, чтобы, видеть это, что, чтобы считать, что если человек атеист, он, он, он не имеет морали. Но связь для верующего прямая, потому что у него концепция другая, для него… Слова «верить в Бога» означают не то, что они означают для вас. И если этого не понять, вы не сможете договориться с атеистом, с верующим. И, соответственно, также и верующий. Если он не поймет, что атеист всего лишь говорит о том, что для него это он не видит причин считать, что существует конкретное вот это сверхъестественное существо. И на самом деле верующие, когда понимают это таким образом, я несколько раз наблюдал, что они такие «а, не, ну я имею в виду другое». И знаете, диалог налаживается, и можно объяснить. Поэтому вот это тоже очень принципиальный момент. Собственно говоря, про эпистемологию, про то, как воспринимается знание, я поговорю чуть позже, а сейчас я сразу фактически перейду к объективной нравственности, потому что это напрямую связано с верой в Бога. Вот очень многие верующие будут говорить вам про объективную нравственность. И тоже для многих атеистов это очень непонятно, что за объективная нравственность, о чем вы говорите. Атеист начинает приводить примеры о том, что ну вот есть там психология, есть там эволюционная психология, вот почему там это нравственно, там вот почему нет, там нравственность это когда там люди хотят избежать страданий. Верующему это непонятно, для него это разговор вообще не о том, он говорит, да-да, он даже может все это признавать, очень много верующих это признают, говорит, да-да, я полностью согласен со всем, что говорит наука, оно как бы и это все на самом деле настолько увязано, это все на самом деле разговор об одном и том же. То есть когда верующий говорит про смысл жизни, про веру в Бога, про объективную нравственность, для атеистов это часто три разных вопроса. Для верующего это разговор все об одном и том же. То есть объективная нравственность – это как бы то, что заложил Бог. Это уже существующие готовые нравственные правила, которые человек должен открывать и выполнять. Для атеиста концепция совсем другая. Для атеиста концепция нравственности – это некое активное занятие по улучшению как бы, условий жизни, по улучшению человеческого поведения, мотивации и так далее это, И это действительно принципиально разные позиции, и их очень сложно совместить и очень сложно понять, атеисту бывает очень часто, что вообще верующий имеет в виду. То есть, как бы, когда он говорит о том, что да, но в мире атеистов ведь не существует тогда, получается, объективной нравственности. И атеист говорит, а откуда, какая объективная нравственность? Конечно, не существует, откуда она возьмется. И для верующего это сразу, как бы, ну, на человеке он ставит мысленно крест, что типа все, это, это, это грешник. С чем это связано? С тем, что для... Верующего, опять-таки, концепция состоит в том, что есть некое живое существо, которое все создало со смыслом. И точно так же, как человек, например, делает фильм какой-нибудь, да, вот мы снимаем фильм, и в этом фильме есть какая-то мораль, и все затем анализируют, а что же это за мораль, а что автор хотел сказать. Точно так же верующий смотрит на окружающую жизнь. То есть для него это некий срежиссированный фильм с каким-то глубоким нравственным смыслом. И вот вопрос о смысле жизни, об объективной нравственности, вере в Бога, это все вопрос как бы об одном и том же, а что, вот как бы, а как нужно правильно поступить, потому что смысл жизни в том, чтобы преодолеть себя, чтобы нравственно поступать. И очень часто э, верующий как бы смотрит вообще на все с точки зрения нравственности. Фактически все религии, ну, я очень, конечно, сильно загнул, религий очень много, и наверняка есть какие-то очень специфические, абстрактные, но вот, вот эти большие религии, там христианство, например, там фактически вся религия посвящена делению людей на правильных и неправильных. И поэтому для вот эта объективная нравственность, это центральная концепция, пусть она очень нестройна, пусть атеист считает и, и правомерно считает, что это концепция, которая не удержит никакой критики, там, с точки зрения науки и так далее, но хотя бы важно понимать, что вот речь идет о такой вот морали, которая заложена заранее Богом во все мироздание, и что вот что действительно с точки зрения атеиста этого не существует. Но верующему это трудно понять. И он тут же как бы приходит в жуткий ужас, что человек не верит в любовь, не верит в благость, не верит, потому что для него это невера в, неверие в Бога это и означает. И он еще спокойно говорит, что не существует объективной нравственности, объективного смысла. Для верующего это просто очень непривычная концепция, потому что он очень часто с детства привык видеть мир как некую такую сказку с счастливым концом. И вот он мыслит все время вот этим вот этим вот сюжетом в голове, что есть Бог, Он создал все, что мы вокруг видим, Он заложил в это какой-то смысл, и затем мы, согласно этому смыслу, движемся к счастливому концу сказки. Но если мы будем поступать неправильно, то конец будет несчастливый. В некоторых религиях это есть, в некоторых это нет, но вот мышление примерно такое. Ну и наконец, я. Это, конечно, все, друзья, я даю очень, так сказать, базовые такие штрижки. И мне будет очень-очень-очень интересно услышать, что по этому поводу думают собственные верующие, потому что я все-таки говорю во многом из опыта своего и нескольких своих друзей, определенной литературу, которую я читал. Наверняка на это есть какие-то другие взгляды, но я очень надеюсь, что многие верующие скажут, что я, по крайней мере, примерно в правильном направлении рассуждаю. Ну, наконец, мы с вами сейчас подойдем к тому, что я уже говорил, как верующие относятся к познанию. И вот здесь, наверное наибольшая пропасть между атеистами, которые никогда не были верующими, и верующими, которые, значит, тоже участвуют в дискуссии. Она состоит в том, эта пропасть, что для верующего вера, вообще его личные убеждения, они, это как бы нечто, что спускается ему уже готовым. И здесь мы опять с вами, я уже, наверное, в третий раз, хочу обратить внимание, что как бы мы все время говорим фактически об одном и том же, просто с разных точек зрения. То есть концепция в голове у верующего всего мироздания состоит в том, что есть уже кем-то заложенные смыслы, законы, и поэтому все познание состоит не в том, чтобы творчески что-то как бы делать, творчески что-то создавать, а чтобы открывать уже существующее и заложенное Богом. И поэтому подход к познанию у верующего он из разряда того, что как бы есть уже существующее готовое знание, и вот я его как бы пытаюсь узнать, я его открываю для себя. И если вы пойдете в какую-нибудь более или менее организованную церковь, там есть такие понятия, как символ веры, например, то, во что мы верим. Там есть также такое понятие, как то, во что верит конкретно это направление церкви. То есть есть вот такие определенные списки, как бы список того, во что мы верим И это то, что для человека нерелигиозного может звучать как нонсенс Потому что атеист привык самостоятельно формулировать какие-то убеждения А в церкви совершенно нормально повернуться к своему соседу и спросить «Слушай, а что мы верим по поводу там вот того-то и того-то?» То есть очень многие верующие не очень понимают, что такое самостоятельно сформированное убеждение это не значит, что этот человек глупый. Это значит, что просто он живет немножко другой концепцией. И если вот так вот, например, с детства не, не мыслить критически или, например, мыслить критически в одной области, но принципиально не, менять, не впускать критическое мышление в другую, не нужно быть глупым для того, чтобы во все это верить. То здесь не имеет никакого отношения, не име, нет прямой связи с интеллектом. Я бы, честно говоря, даже поспорил бы и по поводу косвенной связи. Поэтому, значит, когда дело идет о каких-то знаниях любых, верующий будет считать, что атеист получил свои знания, и там тем более научный скептик, примерно так же, как он получил свои знания. То есть для него вера – это не самостоятельное мышление с каким-то выводом, анализом, с эмпирическими доказательствами. Для него это некий набор правил, который он как бы считает правильными. И когда он слушает рассказы про теорию эволюции, если, например, он креационист или отрицает еще какие-то достижения науки, для него он слышит перечисление других догматов. Он не очень понимает, как человек к этим догматам пришел. Он, ну, скажем так, он думает, что он пришел точно так же. Что вот авторитет Дарвин сказал или авторитет, там, университетский профессор сказал, и человек поверил, и что точно так же люди должны говорить, что я верую в то, что существовал большой взрыв, в то, что произошла теория эволюции и так далее. И если вы будете говорить особенно с более фундаментально верующими людьми, они вот примерно так представляют, потому что они не знают другого познания. И вот эту самостоятельность мышления, например, наша система образования не очень-то помогает развивать. Потому что в школу мы приходим и смотрите, что получается. Причем я не знаю, хорошо это или плохо. Сформировать самостоятельность мышления, мне кажется, очень сложно. И когда мы критикуем систему образования любую, я думаю, мы часто упрощаем проблему. А если взяться самим, попытаться там формировать самостоятельность мышления у детей, это не так-то просто. Но, тем не менее, мы приходим в школу и нам начинают говорить, что мы должны вызубрить то-то, то-то и то-то. И человек, ну можете не приобрести самостоятельность мышления, при этом выучившись на хорошего серьезного специалиста. И можно быть классным математиком и даже классным физиком, но все равно иметь вот такое вот где-то как бы подсознательное такое вот впечатление того, что есть некий авторитет, нужно все это заучить, вот это знание. И вот здесь очень большое расхождение, которое бывает очень тяжело передать другому человеку. Соответственно, если человек сам будучи атеистом, всегда мыслил самостоятельно, ему также сложно понять а, верующего, и, соответственно, верующему также тяжело донести ему, что он имеет в виду. И если не создать этот мостик, диалог идет никуда. А, так что вот, друзья, конечно, это очень коротко. Я надеюсь, что я частично передал, что я, как сказать, вот эти свои мысли по поводу дискуссий. Я опять-таки хочу сказать, что для меня самая главная цель как работы общества скептиков, так и любых дискуссий, которые я провожу. Эти цели, в общем-то, две, которые я ставлю перед собой в любой дискуссии. Первая цель состоит в том, чтобы, как говорится, подглядеть в мир другого человека. Когда я говорю с другим человеком, я все-таки очень стараюсь по-настоящему попытаться понять, что он имеет в виду. И с другой стороны, я очень хотел бы, чтобы он понял меня. Поэтому для меня первая цель дискуссии, как минимум, понять, в чем наше расхождение, в чем наше ключевое расхождение. И это ключевое расхождение можно найти. Это вполне возможно, это вполне реальная цель, при этом эта цель гораздо реальнее, чем переубеждение. В то время как вторая цель это, конечно, переубедить человека. И здесь я уже просто напоследок замечу, это очень большая тема для разговора. И я, вероятно, запишу отдельно про нее небольшую такой, не знаю, подкаст, запись. Что переубедить быстро очень редко кого можно И более того, это даже нежелательно Потому что более рационально менять свои убеждения медленней И никто из вас свои убеждения быстро не меняет Люди, которые пришли в религию Конечно, можно сказать, что они пришли в религию мгновенно Есть такая максима, которая говорит о том, что Чтобы стать там атеистом, нужно требуется много лет, а вот чтобы стать просвещенным верующим, требуется одна секунда. На самом деле это не совсем верно, потому что человек, который сказал, что он верующий просто так, не поняв, что это такое, я не думаю, что он реально убежден в том, что он верит. Убеждение в том, что вера действительно истина, что Бог существует, это все-таки опыт, к которому тоже нужно идти не один год. И то, что верующие часто бывают такими как сказать верующими, которые были верующие с детства, детство ведь и выстраивало всю эту веру. Так что вот такие фундаментальные убеждения, и их мало кто меняет. Вот представьте, что вы сейчас например, научный скептик, то есть вы придерживаетесь научного скептицизма, требования эмпирических проверок, вряд ли вы можете изменить свое мнение очень быстро. То есть есть, и к этому делу вышли очень много лет. Поэтому большая ошибка, которую я считаю вообще делают очень многие скептики и атеисты, приспоря с верующими, а, ровно как, конечно, и наоборот, состоит в том, что они э, делают вывод о полной невозможности переубедить оппонента на основе пятиминутного разговора, когда сами они, если они когда-либо были верующими или в чем-то несогласными, могли потратить месяцы, а то и годы, чтобы поменять свое мнение. Так что в этом смысле нужно быть очень аккуратным. Нужно всегда оценить диалог И, друзья, напоследок я хочу попросить и верующих, и атеистов, которые слушают эту передачу Обязательно написать, написать свои отзывы, мысли, которые, которые вам пришли в голову И я сделаю следующую, вторую часть передачи, где я отвечу на ваши вопросы На те замечания, которые как верующие, так и атеисты дадут по поводу вот, моих, моих соображений Всем большое спасибо за внимание. Если вы хотите написать, заходите на сайт skepticssociety.ru или введите просто общество скептиков, найдите официальный сайт, там есть email. Напишите, буду рад вашим письмам. Всем спасибо за внимание. Пока.